Фотки. Эти фразы давно уже стали притчей в языцах. Сегодня у фотографов какой-то постоянный срыв дедлайнов. Мы отдаем своим клиентам фотографии в неприлично затянутые сроки. Свадебщики готовят альбомы по 9 месяцев, когда во многих семьях уже рождаются дети. Студийщики на фотосессиях берут с людей вплоть до 10 тысяч в час за фотосессии, причем включая мейкап и обработку, ну а потом в течение целых двух месяцев обрабатывают результат. Хотя надо сказать честно, что это еще просто самые плохие варианты на рынке. И на самом деле у правильных фотографов ситуация гораздо лучше, потому что стать фотографом второй группы очень сложно. Так все-таки как стать фотографом, который делает все в срок? Давайте сегодня об этом и поговорим. Когда я работал на свадебном рынке, то я всегда устанавливал срок возврата фотографий в какой-то определенный срок. Для меня это был в основном месяц, хотя в большинстве случаев я отдавал раньше, но говорил все равно месяц. Сегодня, работая с заказчиками по съемке предметки или по корпоративной съемке, я на самом деле даже этого себе позволить не могу. Я могу позволить только фото отдать ну, максимум через неделю. И это только по тем проектам, которые я снимаю целый день, потому что там реально будет очень много обработки. И если я их буду обрабатывать дольше, со мной просто не будут работать, потому что в корпоративном сегменте сроки совсем другие. Поэтому если вы думаете, что 9 месяцев свадьбы – это много, то нет, вы ошибаетесь. Реальных оправданий у больших сроков может быть на самом деле несколько, хотя в большинстве случаев это даже не оправдание, это все же лень. Вам просто лень это сделать. Дело в том, что наш организм, когда у него есть опция делать что-то или не делать, он всегда предпочитает второе, причем не всегда напрямую, а часто просто переключая ваше внимание с каких-то важных вещей на неважные. Ну, взять, к примеру, социальные сети, тот же инстаграм, твиттер, одноклассники или Facebook, да пф, на самом деле все что угодно, потому что не неважно чем заниматься, главное не заниматься вашим основным делом. Американцы назвали это все витиевато, огромным словом прокрастинация. С помощью лени мы противостоим глупым законам, тупости начальства и на самом деле прочим, абсолютно прочим стандартам нашей жизни вроде той же бюрократии. Но на самом деле очень странно видеть такое, такое необычное отношение к вашему собственному делу, ведь мы, в конце концов, фрилансеры, мы работаем на себя. И лень ⁇ это чисто психологический феномен. И подчас даже не очень связанный с важностью задания или не Почему я вообще сейчас так уверенно это говорю, так это потому, что в свое время я тоже осознал все эти причины и большую часть из них, ну вот из них для себя я по крайней мере решил, хотя безусловно полностью побороть это у меня не получилось, не получается пока что до сегодняшнего дня в принципе. Отчасти именно поэтому я и пишу для вас сегодня это самое видео. Если вы уже пытались поняв эту проблему ее решить, то есть вот эту проблему прокрастинации решить для себя, то наверняка вы натыкались на довольно известных тех же бизнес-тренеров, да, вроде Глеба Архангельского, и наверняка вы даже пытались применять их методику на себе, причем скорее всего безуспешно, раз вы смотрите это самое видео. И вот тут все просто, вы идете не с начала пути, а только с его середины. Начало вы не прошли, а вот в начале нужно сначала создать себе мотивацию, поэтому давайте не будем заниматься ни, ни, никакими календарями, никакими программами для оптимизации, потому что они лишь больше заведут вас вот в этот самый порочный круг. Начните с малого, вам просто нужно принять проблему, как Американцы делают в группах помощи. Ну вот помните, да? Пришел такой, сел, говоришь, здравствуйте, меня зовут Сергей, и я алкоголик. То есть первый шаг вы уже сделали, поняв, что такая проблема у вас существует. Поэтому вам всего-то лишь осталось, что сделать второй, приняв ее как собственную ошибку. Второй пункт это отдых, потому что если вы не высыпаетесь, если вы глушите кофе чашками в течение дня, если вы постоянно находитесь в депрессии или наоборот на каких-то нервах, вы орете на всех, если вам кажется, что мир в конце концов катится не туда, вы смотрите слишком много оппозиционных видео и постоянно вот нудите, постоянно обвиняете кого-то другого в ваших собственных неудачах, это на самом деле уже причина задуматься может быть вы просто мало спите достаточно обеспечить себе достаточное количество сна с, там отдыха в соответствии с вашим ритмом жизни ну естественно надо сказать что ритм жизни у всех разный у жаворонков он один у сов он другой и в большинстве случаев просто для того чтобы мыслить трезво вам достаточно достаточно просто высыпаться Смарт-часы, телефоны и прочее, конечно же, работают, но это всего лишь инструмент. А инструментом надо уметь пользоваться. И более того, надо иметь желание им пользоваться, в конце концов, даже молотком. Даже молотком. Можно и гвозди забивать, а можно просто взять и отбить пальцы, если вы не умеете им пользоваться. Ну, естественно, они, те же будильники, я имею в виду, они вас будут будить в правильное, в нужное время, но еще не факт. Что вы встанете то есть надо уметь вставать поэтому мой следующий пункт это это перейти от слов к действию то есть мы прошли несколько предыдущих этапов и вы уже поняли что да мы алкоголики в смысле э, мы не умеем управлять своим временем то есть э, поэтому давайте представим что э, мы решили высыпаться мы решили высыпаться и вот теперь очень важно все это сделать. То есть мало решить. Надо сделать, а не просто записать на бумажке. То есть поняли, да? Услышали, решили, сделайте. Сделайте. Как только запишите на бумажке. Взяли, решили, сделали. А теперь давайте перейдем, собственно, к вашей работе. Давайте а, в первую очередь признаемся самим себе, что сегодня... Фотография не заканчивается нажатием на клавишу затвора, как это было некоторое время назад. Да к тому же и это все миф. Это было только у определенных категорий фотографов, там каких-то репортажников, да, которые работали на фотоагентство. Потому что сегодня вы должны обработать все, пройти абсолютно весь путь постпроцессинга, включая подготовку к печати в конце концов или к публикации. Затем это фото необходимо опубликовать, его необходимо не только опубликовать, но еще и оптимизировать для просмотра другими людьми. И этот путь также заканчивается на передаче результатов заказчику. То есть вот где-то вы опубликовали, да, а где-то передали заказчику и забрали деньги. И если мы что-то не так делаем, мы на самом деле, срезаем свои же перспективы в будущем и очень скоро закончим свой фотографический путь. В принципе, я имею в виду, перестанем работать на рынке. Не публикуешь свои работы. Значит, у тебя рано или поздно прекратится поток клиентов. Это нужно понимать. Не обрабатываешь. Значит, и фотографии твои будут долго лежать в черном ящике, пока ты их не сделаешь. Не оптимизируешь. Окей, опять же, ты теряешь клиентов. Это понятно. Сегодня нельзя делать только части этого, потому что надо последовательно, надо целенаправленно выполнять все по этапам. Хотите, список сделайте. Вы можете в конце концов просто взять и пересмотреть, перемотать это видео назад на 15-20 секунд и записать это в качестве списка, все то, что надо было сделать. А можете просто посмотреть статью на сайте. Ну, собственно, ссылка внизу, ссылка вот тут вверху. Я думаю, что это будет гораздо проще, потому что она на самом деле подробнее. И вот только теперь мы переходим ко всяким там календарям, к управлению проектами, к любым программам, там для оценки времени, для планирования времени, совершенно не важно, как вы будете пользоваться и чем, значение не имеет. Мы начинаем день с постановки задач на этот день. Это на самом деле даст вам... Четкое понимание как пройдет ваш день и расчистит ваш мозг от ненужного мусора. Главное здесь, ваш график должен предполагать приоритеты и приоритет номер один это задача, которую просто необходимо выполнить кровь из носу. Это то за что платит вам ваш клиент, и если это просто календарь, то всегда делайте отметку в мероприятии при постановке задачи, это будет сразу видно. Два это менее популярные задачи, нацеленные на перспективы. Ну, например, это оптимизация сайта и публикация результатов в соцсети. Три это то, что можно в принципе и не делать. Но за выполнение этого тоже нужно предусмотреть себе плюшки. В первую очередь с утра встал дальше, сел за работу и в первую очередь сразу сделал клиентский проект. И после этого взял, отослал результат. Это все, это конец работы. За это. Взял, попил чаю, похвалил себя, что ты такой классный. Извините. А попив чаю, собственно, взял и занялся какими-то социальными проектами, я не говорю, что помогать бедным или еще чего-то, это вы сами для себя решайте. А я имею в виду социальные сети и проекты на перспективу, на развитие. После этого что сделал? Опять пообедал, опять погладил себя по голове, сказал, какой ты хороший, какой ты классный, какой ты молодец. И вот теперь пришла очередь всего того какого-то тухляка, который у вас лежал в последние годы, месяцы, я не знаю, дни в конце концов у кого-то. Сделал из него ну, пару пунктов. Опять похвалил себя, молодец. И уже полез в социальные сети, гордиться своим вот собственным величием, и можешь делать какие-то дополнительные плюшки, там, например, прямые трансляции в Инстаграме, как э, я делаю по вторникам и четвергам э, в конце дня. Это можете посмотреть в моем аккаунте в Инстаграме, ссылки есть здесь и вот внизу. Теперь пересмотрите, есть ли там что-то невыполненное, что осталось. Поэтому если осталось, возьмите и перенесите на завтра. Не надо горбатиться полночи, лучше пересмотрите кино там, или фотографии каких-то других мастеров. С утра мы опять начинаем с планирования. А теперь давайте прервемся на рекламу, а потом я объясню, что к чему. Гадаете, куда я пропал и почему не было видео? Я просто завершал свой курс по YouTube. Я уверен, что ты всегда хотел стать ютубером, поэтому тебе просто необходимо, ну, как минимум, зайти и посмотреть мой бесплатный урок из курса «Ты – это YouTube». Там есть не только бесплатный оценочный урок со всеми полезными знаниями для каждого ютубера, но и ценнейшие 14 уроков и три вебинара для разбора ваших, ваших собственных ошибок от автора одного из крупнейших фотографических каналов в Рунете, и он весь в вашем распоряжении. Ссылка есть в описании и ссылка есть вот тут. Собственно, зачем себя хвалить и поить чаем только после определенного этапа, ну, вот довольно закономерный вопрос, который э, с вашей стороны напрашивается, но в то же время это довольно закономерный этап, который связан с анализом вашей собственной работы. Так вы четко видите результат. Ну а когда мы видим результат, у нас вырабатываются что? У нас вырабатываются эндорфины. И мы получаем кайф. Мы получаем кайф от работы. Это именно и есть секрет, как любить свою работу. Получение кайфа является основным элементом нашей работы или, скажем, нашей успешности. Когда у тебя уже есть пережитый опыт в виде результативности, а именно в виде результативности, то и к новым задачам ты относишься точно так же вне зависимости от их тяжести. Безусловно, сами эндорфины можно выработать и простым пожиранием шоколадок, например, или каких-то сладостей, но шоколадка за вас работу не сделает. И опять же, Количество эндорфинов в вашей крови можно удвоить резко, потому что вы можете шоколадку есть не просто, а после определенного этапа, который вы запланировали на сегодня. И при этом еще и с гордостью для себя любимого. Вот этот результат и есть создание правильной мотивации. И в то же время это основа тайм-менеджмента, о которой не говорят многие бизнес-тренеры, потому что они считают ее для себя ну, само собой разумеющейся. Но нужно помнить, что надо не просто говорить об этом, а надо делать. Естественно, то, что я сейчас рассказал, это всего лишь базовая модель, на которую на самом деле можно навешивать все остальное, включая там систему кнута и пряника, например, когда вы берете и реализуете какие-то свои глобальные проекты к определенному времени, когда вы выставляете для себя изначально какой-то э, очень грандиозный бонус, например, посещение страны, в которой вы никогда не были в результате какого-то проекта. А если не успеваете, то вы должны предусмотреть наоборот какое-то наказание для самого себя. Ну, естественно, бить самого себя об стену не стоит, хотя, честно говоря, если для вас это работает, почему бы и нет. А вот насколько это будет продуктивно в вашем конкретном случае, сказать, ну, по крайней мере, для меня, мне сложно. И тут уже вы сами можете, в принципе, справиться. Свою задачу, то есть просто показать вам правильный путь, я считаю, что я выполнил. Понятно, что никакие глобальные проекты нельзя выполнить за один день, а можно только их побить на определенное количество этапов, блоков, частей. Любой современный софт, будь то Adobe Lightroom, Adobe Premiere, в которой вы обрабатываете фотографии, в которой вы организуете процесс или монтируете видео, он подтягивает различные ресурсы. И он уже к этому готов изначально, вот к этой проектной работе. Здесь же есть и объяснение, почему схемы, которые продвигают хорошие тайм-менеджеры, то есть тот же Архангельский, не работают в вашем случае. По большому счету вы на его уровне окажетесь не скоро, а он на своем уровне занимается только самым последним этапом. То есть для него вот эти вот предыдущие этапы уже пройдены, а вам эти этапы Нужно пройти. Напомню, этих этапов было 5 штук. Сам календарь, естественно, является превосходным инструментом как таковой. Google календарь, неважно какой, любое приложение календаря. Но календарь без отдыха ⁇ это просто фигня. Это просто попытка загнать ленивого человека в рамки. В то время как лень на самом деле и является инструментом не жить в чьих-либо или в каких-либо рамках вообще. Итак, сегодня я объяснил вам базу тайм-менеджмента, и если вам это будет интересно, ну, напишите в комментариях, я позже расскажу о конкретных решениях по дальнейшей оптимизации вашего рабочего времени, по тому же работе с несколькими проектами, по работе в стрессовых ситуациях, по адекватному планированию времени, по поиску, в принципе, времени на отдых в вашем жестком графике. Поэтому в комментариях я жду от вас не только отзывов, там, помогло видео, не помогло, смотрите сами, да? но я больше хочу услышать о ваших конкретных решениях по планированию времени, да? то есть, помогает ли база, это понятно, она помогает, но вот эти вот оригинальные методы поиска свободных окон, я думаю, они будут актуальны не только для меня, но и для всех остальных, кто смотрит это самое видео. Большое спасибо за ваше внимание, за то, что вы посмотрели это мое видео, потому что мне это было очень приятно. А уж если оно вам показалось полезным, то увидимся в будущем. До новых встреч!